Давай ее топором ушатаем. Все, я больше не живу орехи, все. Сейчас ты по орешку надаем. По орешку, у меня что ли одна, одна половинка жопы? Не исключено. Может и какая-то дефектная. Ладно, все. О чем мы разговариваем во время рафта? Ну, конечно, да. Ты вообще держишь куриную ножку. Заткнись, я еще буду есть. А другой на нас. Я бутылку Да, замечательно. Хорошо. Давай, все. Я уже сел на картонах. При снизу свой на нас. Так. Уважаемая, замечательная курочка, да. у нас как бы тут... Ты совсем, что ли? и Я не знал, что так прям далеко, что срабатывает. Зачем ты продолжаешь срабатывать? Нати, раз куриная ножка. Офицер, тебе надо, или ты с ананасом останешься? Не, ананас есть. Хорошо. Так, короче, мы сегодня... Изучаем кучу всего. Мне пофиг. Мы изучаем <связь> Бинокль... замечательный баллончик. кислородный Вау. баллончик. <связь> То есть нам ласты теперь понадобятся? Да, нам теперь понадобятся ласты, <связь> если Шавика <связь> не склеит <связь> свои. <связь> Ты сделаешь три да, штыка снова, Русалочка, она побудет. Ласты, нужен пластик, водоросли, сок, лианы и веревочку. Так. А -а -а. Теперь да. нужно все это найти. Ура! Пластик. Так, я, пожалуй... Смысл у меня нет пластика, водоросли и веревки? Смысл? Водоросли. Три, э, четыре. вы что все за... И веревка. Так, веревка. А где веревка то здесь Нашла. Верёвка. Ласты, так. ласты, ласты. А где водоросли Сок соклианы? Сок мне подскажет? Водоросли вот здесь, с краю, а ага, лиражный был, по-моему, вот на этом складе. Короче, пока они что-то там делают, я уже все свое сделал. Так, вам вот, бутылочки нашла. дать. Да. Вот тут, э, в третьем. Нет, третий. Так, Вика, на, держи бутылочку. Нет, здесь нет Спасибо, я закрыла свою голову А зачем еще мне одна пустая бутылка? Потому что вторая у тебя должна была быть для воды Ну так, на секундочку Ласты готовы Так, офисерк, иди сюда, я тебе тоже бутылку скину Надержим. Надо как раз наполнить Так, ну и пока вы там не третья? Ага, вот так, во Ля посмотри на меня я власт должен. Я быть. тоже. Ту -ру, ту -ру, ту -ту -ру. Так, так, ну чё Масонку а... ты взял. Вот сюда? Так, И надо быстренько, быстренько сюда. на третий этаж загонять. Блин, а, уход? то на есть мы не этаж. можем фуражку надеть, когда у нас на башке эта фигня. Ну, естественно. Не по не по да. А вы где? Жую, жую, не по а, вот, ]なるほど. лично уже пойду сейчас под воду, если вы не успокоитесь. Я уже все, uh, я готова. Где ты? Подожди. Я бегаю. Я готова. Где ты? Готова. Да, это немного странно звучит, но так. Кто сбросил сок и, Лианы и, и, в веревку? Кого казнить? Я у положил, чтобы удобнее было. Чтобы удобнее было, на места все класть надо. Ну, сказал я, положив в бутылки, в кирпичи. Хрена у тебя маска. Давай, бухнем. А мне интересно, кстати, как это будет. Ты почему себе бутылку в глаз засунул? Смотри, опа, бутылка в глаз. Ты так же делаешь. Опа, бутылка в глаз. Ладно, ныряем. Да, ныряем. Теперь у нас много кислорода. Лучше возьмите, кстати, сразу копье, потому что нас будет встречать акула. Пошла отсюда. А, все, уже не встречает. Что тут такое? Подобрать нужно кейс какой-то подбираю. О, тут есть какие-то. Стоп, Хлам. я акулу подбираю. В смысле? Дайте кейс. Поднять портфель. О, о, о я заметил. Что угу. Ты что-то нашло? Спасибо. О, я нашла ящик. Хлам, да, там стекло. Металл... Хлам стекло. Интересно, а рецепты новые будут? Кажется, тут, наверное, так, а еще вниз. А, ой, о, о, ой, ты ой. Вот тут уже была, да? В смысле, ты что, маску не сделала себе, что ли? Чему что у тебя? сделала? Ну, а что тогда у В ее В уже горел кислород. Серьезно, я сколько плавал? А, ну я выплывал наверх, да. И го, -го. Так, это что? Так, тут? они же есть у нас. А, ниже платформы только какие-то... Глина. Нет, тут глина, ресурсики всякие добывали. разные ресурсики. Да, это все фигня, нам это нафиг не надо, поэтому... Всплываем тогда наверх. Больше ничего нету? Не. Да, как-то что-то скудно получилось. А ой, акул так зависло, или. Так я пожалуй трогай, сниму с этим совсем, и вы тоже снимаете ласты и все такое. Ай, блин. А то вы это все потратите. Да. Так. тратится. О, FSR. Смотри, я нашел еще одну записку около радиорубки. Не сказал, что прям так yeah. Угу. Так, а ой. первая записка у нас какая?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 По крайней мере, мы работаем в сухом месте. А их сейчас мало осталось. Интересно. Не вторая видео уже добавил. Подожди, твоя записка будет уже в конце. Она, во-первых, самая длинная. Я думаю, это уже мы, когда на корабль прочитаем. Вот, когда на корабль вернемся на свой, на плод этот. Вот, тут еще же есть записки. Это явно видно. Так. На второй этаж полезем. Ну да, лезь сюда. О, еще одна записка. Так, а где она у нас? Где-то ее наскреб. А -а -а, На втором этаже. Вижу, вижу. Опа, сигналы. Радио Тауэр. Получен сигнал бедствия отследить. 9 января установлен контакт. Язык неизвестен. Малайский. Малайский вызовите вызовите таригана. таригана. Кошмар. Рация сдохла. 2 февраля уже. Опять. 4 февраля говорят по-малайски. Что-то прям тут какая-то жесть творилась. Вот бальбоа, смотри. Тариган mm -hmm. нашел сухое место. Мы уходим, вода поднимается, у нас не хватает мест. Прости. 8 марта уже. 8 марта они уже отплыли на Бальбоа. Припасы в кладовой. Интересно. Mm -hmm. То есть, получается, они свалили отсюда 8 марта. Прям женский день. Ага, учитывая, что они как раз, по-моему, женщине оставили вот эту записочку. Это, конечно, очень интересно. Типа, ну, сама найдешь, что это подарок на 8 марта. Мы свалили. Так, ну-ка. Оп. Нет, здесь так нельзя. в смысле? Мне нравится этот прыжок. Давай. Короче. Из нас плохие ассасины, да, Ну, мы же не знаем, Давай со второго раза. Давай со второго раза. Вот Опа, со второго а раза нет. легко, я только с двух прыжков ФСР, делаю. Эфисерк, ты где? Нет меня. Не важно, не важно где он. Эфисерк, давай, давай, не давай, надо, игру надо в шиф... поддержке. Надо шифт отцеплять. Группа поддержки. Давай, ты прыгнешь, ты сможешь. Прыгай, молодец. Отлично, теперь прыгай там, где я стою, да, вот, все, отлично. Дальше прыгаем вот сюда где? В смысле где? А, ты уже прыгнул? Оп. Да налево Подожди, я что, свалился? Да. Куда я свалился? А, нет, я вот сюда свалился. Все в порядке. Оба. Вышечка у нас тут. Большая вышечка, и тут у нас... Че, ящик Опа, заметочка еще одна. чертеж на лунный фонарь. И Опа, еще одна. еще одна записка, кстати, у нас. У меня чертежик. Елки-палки. Слушай, ага, у нас новая метка получается добавлена. О. И куча записок. О, люди на 14.07. Это, Это какая записка, страничка? Которая... Это первая страничка. Все, 3. я прыгаю, сейчас 3. веду и посмотрим. 14.07, да. говоришь? Да, подожди ты господи. Куда ты там собралась вводить? Да, вот это очень хороший вопрос Так, слушай, смотри Они тут что-то хотели сделать И получается отправиться в утопию mm -hmm. хм, Интересно, она затоплена Но это вроде похоже, знаешь, на что? На какой-нибудь мегаполис затопленный Ага, у нас Вика там уже изучает Где люди должны быть, да? Ох, главное тут ноги не поломать Ноль mm -hmm. Так чего ты там нуля, конечно? 19... ты там 19... 1941 метр. В смысле? Ну, я забил уже координаты. Да. А координаты вообще забралась? Да, ч... да все те, которые ты и сказал. Ну да, 14.07. Елки-палки, фига себе. Ну что, главный пойдет садится. Убирает якорь. Да, убирай якорь. И ставьте там. Я поставил пару парус. попробуем поплыть в общем да что то тут страшное очень страшное и очень непонятное. рецепт овощного супа появился Ха, ладно фиг с ним так надо акулу поставить на жарку mm -hmm. так слушай фср ну что mm -hmm. давай тогда поочередно читать как там твоя записка была в январе? Давай, читай ее, короче. Давай. Ох, ё, тут слишком, слишком ярко, чтоб читать. куда-нибудь. Слишком ярко. Выйди, короче, январь Я вышел уже, да. Знать бы, где мы, наш единственный ориентир, радиовышка вдалеке. 12, 16 и 8 отказали сегодня после трех дней испытаний. Я так понимаю, это реакторы. Скорее всего, да. Ядро 16 -го горело так сильно и быстро, ну да. что прожгло колодец. Топливные стержни уплыли в океан и будут греть еще сотню лет. Синица за... замеряет уровни радиации после каждого испытания. Они говорят, что будут использовать реакторы в убежищах.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 Хрена они выбрасывали. Четвертый еще там реактор был. Только радиации, что светились зеленым вашу мать. Ну их забрали. <смех> Мы с Филином, конечно, пытались бороться, но с этими Вопрос. вышибалами нам не тягаться. Вопрос М -м? один: кто такой Филин? Почему не они знаю. все звери? <смех> а еще что забрали за синицу и восьмой реактор. Рен знал, что она одна знает, как заставить их работать. Нас бросили mm. на испытательной платформе и подорвали фундамент. Вода Хрена. медленно прибывает. Филинс считает, мы должны плыть следом за ними. Хотел бы я с ними не согласиться. Что-то как-то слишком жестко получилось. Mm. Да, слишком. История прям веселая очень. Так, это у нас ты февраль прочитал, получается. Но помимо всего прочего, у нас есть еще одна записка.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 Сокол. и Рисунок сокола. Жесть. Ну и, собственно говоря, он. Да, заколебали эти звери. сигнала про которые мы уже говорили. Угу. Чайка, чайка, чайка. Да, зараза. Ладно, фиг с тобой подожду. Так, Я, я хочу вверх. еще немного кейфси. Главный по пошел вверх. Давай. Да, там так. я тебе собрала ананасы смотри, в... они лежат в этом. У сундуке. В каком ну, из? А, тихо, вижу. верно, мы плывем. Тут еще бурбузик. Ох, ты елки-палки. Да, я уже проголодался, серьезно. Что а что вы, вы лужайки не поливаете? А? А, а, а, а? Не знаю. Я сейчас хотела посадить и пойти поливать. Та -та. видишь как она быстро выкрутилась Да я вот честно сказал что я не знаю потому что я не знаю yeah. есть там куда налить так. пополнить есть есть пополняем все и разом так тут у нас еще вода кстати есть в ящиках mm -hmm. Mm -hmm. так черный день настал Черный. Прям капец какой черный, да? Вообще. Так, стоп. Уважаемые, вы там все засадили уже, да? Нет, наверное. Нет. Тут еще есть места. Я посажу, Ты хочешь здесь. ее? Я хочу посадить сырой картофель. Тут Вика пытается запустить машину. Да нет, просто смотрю, почему-то у меня высветилось, типа этой бутылку воды еще одну сюда залить пресной воды. Хм, не знаю. Сейчас Кстати, я... у нас так не работает этот опреснитель, не, поливатор. Примкнешь, у нас не хочет. Хм, Каза прилетела. Сейчас я просто попробую еще. Ну как прилетела, так и улетела. Где она вообще? Вон вверху кружит. А, да это фигня. А ей пока не на что нападать. Я на все собрали. Пока не на что. на свеколку садилась. А, вот она что уже. Уже села, да? Было время, тут она прям... Удобрила и улетела. А почему у нас урожай лежит не в том сундуке, в котором должен? Так вот, хороший вариант развития события. О, отлично. Утро наступает потихонечку. У меня свекла вообще не, при... не прибавляет в еде. Да, она почему-то не прибавляет в еде. Это корни. А нужно плод есть. Понимаешь, да? Вряд ли. А, семки. Так, вопрос. где у нас слитки металла, вопрос. Что ты хочешь сделать, Бел? Да не, я пока ничего не хочу сделать. Но сейчас надо будет уже сделать кое-что интересненькое. Пока Что мы плывем, у нас есть возможность сделать краскотерку. Доска, хлам, веревка, камень. Mm -hmm. Зря я камень отложил. Хлама надо. Я Положи думаю, стоит немножко. поиграться с плинкерером или нет. Ну, по переставлять его. Я ну, в этом я думаю, пока не стоит. Пока Все равно мы пока поливаем. Так. Угу. Ну что, изготавливаем краскотерку. Раз, два, три краскотерки. Е, е, но они работают, я поняла, так на водной тяге. Да, поэтому придется нам немного. Так, там, а походу, началось, да? Нет, нет, нет, нет, нет, Так, надо нет, птичек нам отгонять. нет, нет, Ты будешь птичек нет, Тебе что-то не нравится? Ну, кто-то тут крякал, крякал. Да. <сосква> Ребят, у нас еще три точки. В смысле три точки? Идите сюда. Картоху. Так, да что такое? У нас есть основная точка по координатам, но есть еще две дополнительные. Чего? Да, у нас есть две дополнительные, но нам нужно сейчас... Подожди, а какая из координат у нас сейчас? 14.07, синяя что? Нам мы на синюю плывем. Так. Я пошел ее... Ну, вот на синюю и плывем. Пока на синюю плывем, пока не откладываем наш курс куда-то подальше. они же не сразу появились, значит, они пропадут. Да кто же тебе сказал, что они пропадут? Ладно, подождем. Так, стоп, краскотерка, краскотерка. Наверное, дополняй. А, ты хочешь так сделать? Не-не-не-не-не-не-не так ну тогда делаем вот сюда угу. и вот так только надо было Здрасте. нет краска видишь как раз будет здесь а -а -а. видишь да то есть так. краска будет именно здесь и какую Значит, мы, так, мы будем тащите цветы да есть цветы а я пока буду я прос... пожалуй буду ананас есть сами свои цветы ешьте Mm. <гас> Оба. Ай, ай, ай, ай! Посмеялась? Да. Это, конечно, полная жесть. Ага. И что-то у меня уже вылетело из меня. Я пошел собирать. Хорошо, собирай. Хотя поздно. Не, я не хочу. Нас урожай Я хочу, чтобы было красиво. Понимаете, да? Две да. доски, две веревки. Вот Ты у нас фигурка. Вика просила. Хочу урожай, хочу урожай, хочу делать. И... Ну, ну, видишь, как-то она... Да. Тут картоха, кстати, наросла, можно прям... Сейчас я все собираю. Э, собирай и обратно запих... запыхивай. Потому что нам нужно супы готовить. Две чайки. Так, подожди. Вика, не делай так. Буду. Нет, я не спрячусь. будешь так делать, потому что я еще не достроил. Я затаился. А Ребята, остров маленький. но ну, не остров, а типа этой фигня. А нафига нам на большой надо? Ну ладно. Так, я вот затаился, так, как котерки, короче, будут вот так Бля, с... мне стоять. Еще доски нужны. Ну иди забирай. А, я тебе могу дать доски на держи. Не, у меня есть, я. Ну спасибо. Да поздно уже, да. Опа, плод. Вот на плот я пожалуй сгоняю, потому я что про это недалеко. и говорю. Оба, надо было ласты надеть, я побыстрее поплавал. Может что акула даже был уплыл? Так, акула поков. Паба. А акула пока да. Не нет, не куснула. Оп, все, пошла акула нафиг. Так ананасы пока нет. Свёклку я забрал. Так, у кого цветы, вопрос. Я уже черный цветок, он же то. А, уже все, да? Ну, не знаю. Ну, ну, только уже в сундуках, потому что на первом этаже уже цветов нет. Так, ладно, ладно. Хорошо. Так, до точки 450 пятьдесят метров. Ой, 950 метров. А, чекай! А мы на черные нужны. Не обязательно. Да какой цвет классный так любой любой цвет вы мне дадите успеть хоть что-то сделать вы быстрее меня бегаете вдвоем. Так, я еще свеклу подобрал где свекла Св... uh, урожай у нас хранится в этом сундуке Вверху. В этом это в каком? Которую ты, когда понимаешь на лестнице, сразу по прямой у тебя. Uh -huh. Хорошо, сейчас попробуем его найти. Так. Оп. Надо опреснить, он не опреснитель... вот, Показывать. Вот, вот, вот этот. А, Там вот этот типа? Да. Хорошо. Так, ласту батарейку я кончились. Оставлю. Так. Я сейчас быстренько на второй этаж, короче. Сейчас угу. водой надо заполнить эти. Да, закину это. Где наши рецепты? Вот наши рецепты. Так, листья у нас вот. Да что ж такое-то? Так. Мистер и мы здесь поливаторы. Угу. Да, Типа-то Во. Ну, нашел таки. Елки-палки, сколько же у нас всего тут интересного. Так много? Да блин, опять она. Она, так та самая сюда. зубастая. Уже все. Куза. Блин, у меня <с дерева <с нету. По уже. Побегай по, по низу, найдешь. Да, да, я уже вижу. Так, надо выпить. И желательно закусить ананасовые семки я все забрал. Да блин двери. Оп. Че вы ананасы садите? Я вот этого не пойму. Я есть должен. 4 а -а, -а. Стекла. а Ты что только сюда? Только что ананасами питаешься, садишь? да? Так а что это такое? Железная руда, нафиг это железная руда, так же как и слитки, ну их нафиг. У нас и так уже все забито железной рудой и слитками. Так, э -э, что у нас там было? У нас там налобный фонарь вроде появился, да? Да, у меня чертеж. Тебе отдать? М -м -м, давай. Хотя, не, не надо. У меня все есть. Сейчас мы кое-что сделаем. А тогда куда мне его? Бинокль ты а -а -а, хочешь сделать? Бум. Нет, налобный фонарь. Э -э, ладно, давай мне. Скидывай. Оп, Спасибо. Так. Вот у нас тут все чертежи. Вот сюда и положим. Чтоб не потерялся. Так, для налобного фонаря нам надо. Че нам таки для налобного фонаря надо? Говори. Веревка, хлам, батарейка. Сейчас дам. Веревка, хлам, батарейка. Веревка. Стой. Да, стойте, господи. Хлам был где-то здесь. Я уже собрал хлама. Собрал веревки. А батарейка нам нужна... Что же нам нужно-то? Я уже забыл. Я уже проголодался. Хлам, пластик, медный слиток. Медный слиток ты забыл в том отделении у -у -у. еще. Так, хлам. Ты для всех как будешь фонари делать? Пластик. Нет, каждый для себя. Так, окей. И где он у нас находится? Mm. А, так, фонарик Вот он Где Батарейка? снаряжение? Я нашел. Угу. Так. так Так, господи Пластик, хлам, Где? медный слиток Так Съедим немного Акулы Уже Уже забралась, да? Уже там Угу. О, вот теперь я куда я могу скинуть. Так, налобный фан. Ух ты, ё! Ля, ФСР. Погоди. Ого, У тебя свет. У тут свет появился, видал? Вика? Здрасте. Здрасте. Прикольно. Чё, подсветить, да? Так, теперь мне нужно Я же говорю, точки пропадут. Ну и фиг с ними, господи. Подожди, и... а это случайно не точки, а островов. Мы собрали плод, и исчезла точка. Так что фиг с ними, с этими точками это побочные точки. А где медный слип? Потому что. Нашел. А, да. Проще тебе найти, чем мне успеть тебе это все рассказать. Так, хлам. Пластик. Нет. А, я за цветами шел. Я уже забыл, Готово. зачем я шел. Кто забрал цветы? Уже? Красный. Нет, не да, красный ты собрал, да? Так, есть, и остался на Так, желтый Хлам. тогда я поставил. Эти у нас... О, можно и сюда желтый. Ага, и упалась попалось. О, желтая краска будет у нас. Так, получается... О, черная краска, да, кстати, появляется уже. Желтый у нас, вот она. А как его выключать? Или он постоянно... Вытаскивать. Он постоянно, же, как... пока ты его из слота не вытащишь. И ласты. Да? И как кислородная баночка. Давайте сделаем для терминала. Для Думаю. какого термина. А, да, кстати. Давайте я, я сделаю. Ту батарейку, вещь, которая, которая была для исследования. Ну давай делай. Что я ж батарейку, прямо? которая была для исследования, я ее как раз туда исследовал. Mm. Ладно. Да дрить вас налево. Опять. Знаешь, началось. что самое прикольное? Одновременно приперлась вот эта срань. Так, я не зон. успел. Бывает. Ты -ка, урожай. Картошечка. Тут желтая краска Блин. готова. Ага. Желтая краска пока готова. Подожди. Пока подожди, не собирай, пока ее нафиг она. А, все, батарейка есть сейчас. Я хочу тогда... красную забросить. А, Хотя ну, бы давай. в одно место. Да, разрежу. Ух, нифига себе. Да, по 36 да. единиц желтой краски прилетело. Ну тогда. Круто. Так, я... Стоп. Я немного не так сделал. Оп. Да ядрить тебя налево, я бутылку хотел набрать. А не провалиться нафиг. Так, этой... а здесь так. у нас что, все плохо? Не запущена шарманка? Или тут вот поднять черная краска? Вы черный, Кто? получается, не запустили, да? В смысле, он запущен. Просто все, наверное, кончилось. Да я не знаю, тут одна банка стоит и... А... Как бы нет. Я а... не знаю. Может, он еще перерабатывает так ее долго? Афиг ее знаю Ладно, самое важное нам сейчас картоплю посадить. Картопля. Так, отлично и урожай положить так далее что у нас далее идет далее у нас идет изучение А что мы можем изучить а мы можем изучить вот что получается мы можем изучить новую стрелку металлическую О -о -о. мы можем изучить замечательную кисточку, кисточку. И замечательный гумак. Гумак. Так, я пошел а в атаку задолбала. на птицу. Кто я? Ах ты ж. Улетели, да? О, сбил! Птица. Я сбил в воздухе. Она в воде, оба. Да я знаю, вот я ее пошел собирать. Мое KFC, да. никому не отдам KFC, даже акуле. Картоху нашу съели. Ну, вашу уж. Смуй, а... а. ты картоху не ешь, да? Ты исключительно Эй. по. Ладно, хорошо. Я тогда вообще могу KFC есть только свое. Ой, да. у меня прям выпадает картошка. Так, нужно ее. Значит, посадить. Да. Так, а я пока KFC положил. Так, э -э что у нас для кисточки-то нужно? О, как? Ха. Где такие? Вот эта кисточка. О, я изготовил кисточку. Отлично. Так, а у нас есть красная краска? Была. О, Да. У меня все есть. И розовая тоже, по-моему, есть. <зывая> да, да, да. О, отлично. ты надо покрасить эту штуку в красный цвет. А черный есть? М -м -м, черный у меня все. Поднимайся. Или придется в ярко-красный красить. Подожди, а если в ярко-красный тогда покрасить? Хм. Ты хочешь ярко-красный? Ну пока что ярко-красный. Во, нормас. Оля, где? Ну то посмотри спереди. <с2> <с2> <с2> Блин, прикольно. Ну да. Только столбы тоже надо будет красить. Не, а столбы можно в черный будет покрасить. Скрасно, О, красно нормально сочетаться. Так, а как сделать кисть? Там нужно, короче, веревка и перья. теперь да. тебе перьев дать? Да, если не сложно. Нет. А не сложно. и надо. А сколько а, там перо? Три пера надо, да? Раз. Три пера, да. Два, три. Иди сюда, забирай. Да, спасибо. А, а, потом нужно. Ты фистерк тебе перьев Да. У меня есть перышки, шесть штучек. Ну, отлично. Так. И а теперь надо... Ну, надо... ну что? <смяк> ну что? Слушай, я думаю, для первой покраски будет нормально. Думаешь? Ну-ка, я иди. Можно, можно вот. смешивать цвета. Ребят, ребят, Все. вы сейчас охренеете. У нас остров какой? -то. Мы приплыли жесть. Добро пожаловать на лайнер. Опа, красоте красные все у нас и лайнер. Пец, просто какой-то капец. Блин. Даже я удивлен от того, что я сейчас увидел. Это, это, это круче, чем то радиовышка. Намного ребят, круче. давайте оплывем Запусить. эти камни и с другой стороны припаркуемся, где деревья. Там Я будет. Боюсь, удобнее. Что мы уже сейчас не оплывем. Хотя можно попробовать. Не, можно, можно, можно, можно. Я предлагаю, просто там будет проще забраться на лайнер. Окей. Так, надо еще. на Титанике. Угу. Сейчас мы будем на нашем Титанике. Вот Отечественном, как говорится. Так, тут стоп. Тут, тут что-то не хватает. Хм. Готовьте якорь пускать. фср готовь якорь пускать. Бегу, Палундра! Где Может, ты? Нет, мы нормально. Нормально Всё. так будем. Хотя, в принципе, да, можно уже тут припарковаться. Я F40, уже... Отпусти сделал. якорь. Отпусти уже, якорь. Уже, если. уже, уже, уже, уже. Угу. Сейчас мы подплывем чуть-чуть. А мы не подплывем уже, да? Мы ну, уже по не Сейчас. Давай я уберу его. Еда. А, ну, якорь-то вы... надо было как раз опустить, я что говорю. Все, плывем. Так, да, все, мы приплыли. Все, опускай якорь. Да. О, хорошо, давайте так. Отлично. Ну что, а на лайнер мы уже пойдем в следующий раз, потому что, ну, елки-палки, слишком много это для одного раза. Mm -hmm. Все, на да, сегодня да. все. Если вам все это понравилось, приключения с радиовышкой. и Если вы хотите узнать все же, что случилось с теми исследователями. С двадцатью четырьмя реакторами. Как они вообще умудрились только собрать? То, собственно говоря, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте комментарии. На с вами сегодня был Дел и... Эфисерки! и И Вика! Да, в общем, всем удачи и всем пока! пока, -пока. пока, -пока. А вот это что за вопрос? -то?